Всем привет друзья с вами Юрий и канал как заработать денег в этом видео покажу вам два сайта на которых вы легко сможете зарабатывать в интернете реальные деньги на простых отзывах и опросах заработок абсолютно без вложений. уже через 10 минут вы заработаете свои первые деньги почти 100 рублей которые без проблем сможете вывести на свой кошелек поэтому обязательно смотрите видео до конца поставьте лайк и поделитесь им с друзьями чтобы они могли также зарабатывать деньги в интернете также я для вас приготовил видео ссылка на рекламное видео в описании для тех, кто зарегистрировался в данных сайтах с видео. Итак, первый сайт, где мы будем зарабатывать деньги на отзывах, называется Отзывы Просылки на все сайты, будут в описании переходите по ссылке, регистрируйтесь, входите на сайт, заполнять все ваши данные можете приступать к написанию отзывов и заработку денег за отзывы, вы получаете гарантированные деньги, большая оплата за отзывы, минимальная выплата всего 300 рублей, а это меньше 10 развернутых отзывов, отзывы проплатят 300 рублей за каждые 1000 просмотров 30 копеек за один просмотр любого Вашего. отзывы на любую тему напишите короткий отзыв на любую тему и мы дополнительно заплатим за него от 1 до 5 рублей гарантированно или от 5 до 80 рублей за написание отзывов из списка готовых тем также заработок доступен по партнерской программе привлекайте других авторов и получаете 10 процентов от их дохода дополнительно здесь внизу идут категории отзывы можете перейти посмотреть выбрать для себя подходящую тему которой вы разбираетесь либо приобретали какие-то продукты пишите отзыв развернутый и за просмотр данного отзыва вы будете получать деньги как наберется 300 рублей сможете их вывести на свой кошелек либо на банковскую карту при нажатии на свой логин у вас открывается все ваши данные учетные записи вкладки мой профиль настройки мои отзывы черновик вкладка деньги и вкладка реферальная программа где вы можете взять вашу реферальную ссылку и посмотреть своих рефералов на мой взгляд отличный сайт для заработка без вложения а чем больше отзывов написали тем больше денег вам будет капать ежедневно за просмотр переходим к следующему сайту, на котором мы будем зарабатывать деньги, называется Юфинг. Я как-то уже делал обзор на данный сайт. Многие мои партнеры уже зарабатывают на нем. И на данном сайте вы сразу после регистрации можете заработать почти 100 рублей буквально за 10 минут просто за заполнение своей анкеты. И в дальнейшем вам будут приходить отзывы, за которые вы также будете получать деньги. Сайт реально платит. Я его проверил уже на выплаты. Переходим во вкладку выплаты. Выплаты здесь от 300 рублей на Яндекс. Деньги, на WebMoney кошелек Kiwi на кошелек PayPal на счет мобильного. Телефона и на банковские карты На банковские карты от 500 рублей И как видите я отсюда уже выводил 520 рублей где-то в течение Пяти дней деньги пришли на мой кошелек Вот как раз это выплата в моем кошельке Без всякой комиссии 520 Рублей поставил на вывод и 520 Получил сообщение от отправителя Your Hand так что сайт платит без проблем И сейчас я четверг поставил 500 рублей на вывод и на балансе У меня уже 290 рублей Еще 10 рублей можно опять ставить На вывод в общем вот такие два